Ладенька. Ваня, смотри какой тигренок. И тигричка. тигричка? Да, Ваня, встань вот здесь вот так вот возле веревочки, чтобы ты с тигричкой сфотографировался. Вон какой шпунтик. Сейчас будет варенье кушать. Ой, какой красавец. А что такое? Ой. Ясно. Девочка, мальчика, понятно мы Вот. Мы Ваня, а может Ваня покормит? Нет? Нет ни, в ни в коем случае, случае, в случае, случае. да. А вы тигричка не ревнует, не ревнует. Животные, ревнует, ревнует. Животные, что вы ясно, ясно. Так, ну хорошо, хорошо, сто процентов. Ох, девят. Ваня, смотри, кто там? Львы, видишь? Понятно, ну вы ее выходили конечно, Да, да. Мы ну, вы не как зоопарк А, как реабилитационный центр, а вон даже христа... так И у вас даже какой-то статус официальный есть, у нас есть центр для львов, пиров, и Ух ты Молодцы, вы молодцы, конечно Ничего Это не скажешь да? Катя, девочка, которая Встань здесь Потом мы решили купить мальчика Самсона, купили мальчика Самсона. И они подружились? Ну конечно, Самсон это бельберийский подвижной, купили его методы природе, Понятно, смотри, Ваня, какой и, красивый бельберийский. Мы лет поняли, что Самсон это необычный обычная потому что у нее то темная грива, да, и она mm -hmm. уйдет у нее полностью по животу. А зимой она он у него отрастает и волочится по зиме. Она оттепляет так на животе. Они. этой паре есть котята, вот, трое, но они сейчас в доме, потому что они выбегают. Выбегают или да, и убегают? Катя родила 18 числа, вообще за все время, что эта пара у нас находится, вот, Катя 13 августа было 13 лет, а Сансону 12 Ух ты, так они уже старички. Да, вот. А ну, сколько вообще львы живут? На воле 19-25, мне воле 20-15. Молодцы. Вот. Да. Ну, эта пара за все время, что у нас. 26 котят. Угу. Да, наши котята находятся по всей Украине, вот в России, в Лондоне, во Франции, в Зоопарк. Вот в Иран уехал вот один котенок, также. Развивается. Вообще за все время, в Индию в том году четырех котят нам подарило. Мальчик ходит. Мальчик тут видно, уже хороший такой. Вот в кругелочек проходите. Ага, Ваня, В кругелочек проходите. Какой котенок? Ты уже не котёнок, Аня, Встань вот здесь, вот возле веревочки. Возле веревочки, стань. Это сынок Кати Самсон. Он родился такой, когда ставился рекорд, когда человек 80. 30, 36, так он провёл с ней. Это первый и второй. Это то, что человек принимал у нее роды. третий, что при этих всех устоях человек 413 коктей масла на тех же животных с ней тоже. Понятно. Это у вас всё было? и вот в этом агерь. <связывается> Ух ты. Репетий, да? вот, Ух вот, ты. Вот тогда родилась двое котят Девочка-мальчик. и Девочка-августина уехала от нас. А в ну, вот девочка мы решили оставить на память. Вот в этом все. Как вы видите, мальчик молодой. Он вообще родился в интересно, да, Связанный с ним. Он родился 11 августа в 11.08. 11, 11 ребенком по счету в 11 году. Кроме того, Он 11 августа было 4 года. Мальчику еще нужно полтора года для того, чтобы он был такой, как папа папы Саншин. он у него потемнеет, как видите, вот да? Мальчик уже второй раз был ну, папой. В том году, когда я делала маленького ребенка, она ссылала представление, охотилась на вот, него. Ну, то есть, так эти кубика природы, да? То, что поменьше, на доступе, его можно строить и скушить. Понятно. То вообще крови, все животные из-за этого витя воспитывают. Да. Понятно, так никто, никто же, никто же не спорить. О, а там живет так сказать, мастину неополитану. Девочки и мальчику по Ваня, сядь вот сюда. Ну, пойдемте смотреть тигра. Мишки уже надоело позировать. Он люк. Смотри какие красивые. Тебя... Ваня, вот сядь, сядь присядь и смотри на тигра, на тигра. Сядь, сядь, сядь, сядь. На, на, на лесенку, да. Угу. Ваня, ну хорошо, все, все, все нормально. Все нормально. Тигры уссурийские или какие? Или. Да, правильно, уссурийские. Китайские. Китайские. Китайцы Китай очень мало используют медицину. Yes. Шест, поэтому, к сожалению, это не очень приятно. То, что вы видели девочку, речку, она тоже растет для одного из там, парней. Поэтому каждое животное должно быть парень, ну же, правильно, правильно. Не только, да? Правильно, не только животные. <связывается> да, и не только животным. -то очень, они да, похожи, очень даже не приятно. Не, воружение не воружение похоже воружение. на зоопарки, никакие, честно вам скажу. Животные выглядят вполне счастливыми и вполне комфортно себя чувствуют. И оно же видно, что это по ним. Вот. Сейчас они где-то по 7 килограмм. Это а мой 10 или 15. Горами, глади, глади. Ясно. Горами, глади. Горами, глади.